Всем привет друзья! Вы на канале Fishing NK и снова мы находимся на одном из болот Кемеровской области. Ловим как всегда щуку, ловим на поверхностные приманки, попперы, вокеры. Сейчас у меня стоит поппер от Юзури. Приехали очень рано, ни одной поклевки не было. Палочка сегодня у меня. А Тайка пользоза второй, мой верный друг в этом сезоне. Пытаемся ловить щуку. Поставил такой вокер с эми от Воки Крафт. Попробуем на него. Щука здесь есть, здесь хороших размеров и в количестве. Вот, друзья, вот такой. На Страйк про инквизитор попался окушок. Чуть больше воблира. Давай, чокну сейчас. Сейчас мы тебя отпустим. Глубище все разодрал ему. Ну все, дорогие друзья, поехали мы на следующее болото. Низ по реке Кривой Ускат. На этом болоте нам счастье не улыбнулось. Руслан ни одной рыбки не поймал, я поймал одного окуня. Что ты, Руслан, скажешь насчет рыбалки сегодняшней? Ну, нормально, поклевок бы еще. Это не поклевок, не выхода. А так, в принципе, нормально. Вот такой Руслан оптимист Ни одной поклевки, не выхода А ему все нравится Ну и правильно Руслан прибавил газу Хочет очень сильно поймать щуку да. Едем за щукой Догоняем, короче, конкурентов. Были вместе на одном водоеме и вместе решили ехать ниже по реке, ловить щуку. Дед взбесился на семерке и начал гнать. Мы сейчас пытаемся его догнать. Тем более у него там супер штурман бабка его. Догоняем деда. Добавляет оборот. Вот рядом деда. Все-таки мы первые будем защупать. Пропустили прямых конкурентов вперед, так как мы это места эти не знаем. Сейчас они нас прям приведут всю Эльдорадо. на семерке, как на баттевери, блять, хуячит. Как на берлин, прям, как на берлин, да. Надо у меня спросить, мой фрадовое воевал Шутка. Ребята, не успели мы проехать, приехать на место, и вот он, на попер попался хороший окунек. Такой вот красавчик. Вот такой окушанг попался. Ладно, дорогие друзья, будем заканчивать на сегодня. Рыбалочка получилась трудовая. Щука очень пассивная. Ни одного выхода. Все перспективные точки проверили. Попали всего лишь два окуня. Один на вопер, другой на попер. Вот такая вот рыбалочка. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!